Лучше да, я свой дигла я в новую добавлю. You have no time! And you have no skill with deagle. So we fucking losing 7-3 Fucking amazing Blin, да ж, Блин, да что же, блин, в испытании уже Сильвер 3 поднять, пис, блин. Две победы подряд было. Balls. Шорт, лоучпи. Инфу друг другу говорить будьте Фа! <плёв> Ноль! Yeah. Так на Сильверах играть нельзя! Что нужно сделать? Пройти, пройти эти ранги! Выше! Будьте бдительны! Я не собираюсь идти за так называемыми трендами. По одной простой причине. Мне Валларант как игра совсем не заходит. Зай... Жалко, что мне я не буду подстраиваться под тенденции. Это, как говорят, для того, чтобы вас смотрели, вам нужно понимать, что хочешь массовая аудитория. Вы знаете, что? На эту фразу я вам скажу. А если тебе не нравится, ты теряешь. Если ты играешь то, что нравится массовой аудитории, ты теряешь свое лицо. Мне нравится играть в КС. Я сейчас получаю огромное удовольствие от этого. Мне нравится тренироваться каждый день, прогрессировать. Ха-ха, ты что, не... ты что, что ты делаешь? Вот двое пошли на бит и пососнули писсу Просто писусу. Огромную, большую писусу. Это там удавается там, за своего тиммейта. Блин, сейчас у него сейчас плент поставим. Плент хреновый, кстати, под него сейчас там. Ой, что ты делаешь-то, а? На Что лучше важно было придумать, что мы просто долбануть его гранатой. Браво! Браво. Просто лучший. Ничего <связь> ху... Блин, человек, блин, статистику набивает. Ч то ху... Совсем ты, блин, черт, черт поганая. челить, блин. Сам играть не умеет, то как выгонять-то, <связь> сразу первый. Череностоногий фигов. Отряд млекопитающих тут собрался. Выгонять тут собрался, блин. <связь> ну на кой ху собрался выгнать блин вот вы 3 в 4 вот уже два в 4 какая какая разница ну выгнали ты его и что тебе от этого легче станет нет ты будешь в грустном настроении пойдешь в следующую катку если не пойдешь то пойдешь какую-нибудь свою агрессию которая из-за того что ты проиграл расстроился твою агрессию возьмешь и на людей начнешь распространять ладно а мы с вами пойдем в следующую катку уформили денег, все, Можно и купить и калаш. Да как так-то? Так... Привет, Боже, yeah, Я последний, при том что штатся 9 закончили. Ну ладно, видно. по барабан Как там сложится? So ну что-то мне подсказывает, что эта игра будет. Про... Ну в принципе ладно, пачка стоит два в яме это будет трудно выбить на самом деле катачником Правда, это выбивается одним смоком, банально, если ну, на пачку, и все, иди в сидишь. Бля, отползет. Сука. Оп, не до полда пачки. Какую шкурту говорят бля. Бля. 4 АВП, господи. Понял, начинал играть в кску говорил, что нужно какое-то правило конечущее АВП ММ, Потому что вот такая хуйня, Сильверка, это просто вот стандартная хуйня. Просто 4 АВП. Максимально бесполезных. А, смотри за этим мега-фликером с АВП. ова Правда, зачем вот просто наводиться, когда можно фликнуть савика и почувствовать тенесу на гарнином симплом? Кем угодно вот это вот дебильное обновление вольво теперь нету бота блин, серьезно вольва ну, кончены зачем брать бота господи ну, это хоть какая-то уронил как-то люди играют 4 так сказать, с половиной против 5 так бы 4 в 5 ровно но, ну, вообще не выигрываем никак то что делали бы типа если солневать сразу команда со сюррендера делает би его баб Тупо валенький взгляд. Эй, б, боба. Короче, ладно, первая катка это такая, чисто разминочная катка. не да он. Опс, первый пошел. Так, появляется инфа, что есть в MIDI. Так, куда Второй пошел. Это релот вообще в никуда. Так, третий пошел так ну короче да это делает минус 3 его команда делает ровно счетом ни хевает кирам кива, так хотя один в один ситуация чел знает про то что лас с бля посмотри ты бля отставишь ты е... Шел все-таки пиксель. Бл***, просто пиздец. Короче, да. Проблема на север, хотя тиммейты просто подбитые на голову, блять, Идиоты, которые не понимают, что делают. Ай, да, Тоже игра, походу, в одни ворота, потому что команде полные кретины. Типа даже если Дэн тут, не знаю, набьет 40 флагов, все равно они салют игру, потому что у них просто команде хлебушки. Которые не пойми, что делают, блять, не идут, блять, нихуя делают, просто так Второго горбик, третьего на КТ видел. Да, только не так беги, я Бля, ты что делаешь, били? Ты ждаешь там на КТ, он под хаешкой ч-то так... нам пачку ставить. И не ставить. Жопу сейчас. как это блядь, что Какого? Как, что Какого? что это что это что это что что увидел? просто блять трэш происходит Понял. Ja, все вот такой полномедия да На да да да да да да стоять. А да да да да да да да да да да да да да да да да Просто п*ть ты, ты спаун. А. А, а, а, да. Вторая игра и снова челы левают Я понял. Типичная ситуация. Просто Дэн да идет четвертым, он четвертым шел. Что... У него темы ты сука дальше стоял Тут у Лонгабри вы блядь, сука. Блядь, просто вот блин, ну там вообще чел в каждом стоит. Всё, блядь, затыкали да, блядь, а что же я в него попасть не могу? Блядь, перестрелка, блядь, гангстеры, Они в другого пасть не могут. Кайс. Чё, походу, потом патрон настрелялась уже с ножом, блядь. это? Ну, закончи ты его, ё-моё. где? Бля, это ж, сука, блядь, ё а господи а ну, хохот хакера в рот манал все просто ну кстати бля, меня, сейчас может делать много ходит, то хаешку, куда ты хаешку сапалз не, ну хотя это че нормальный хаешку какой же кретинок он просто бежит с гранатой в руках не с оружием что делать просто максимальный он просто кляет хаешку, берет молик и все так, а бомба у нас Пошел чжигернаут. Кстати, сразу вот задумал вот сделать набор специально с негибом. Чжигернаутская броня блин, и тупо негиб и ты просто ползешь там блин, со скоростью 100 пикселей в секунду еле-еле как бы, но зато блин, танкуешь, блин, шмаляешь блин. и так далее. Он, так. Ну, Hold up, wait a minute. Ну тут согласен, ну все, два на А, блядь. ты знаешь, зачем ты идешь? на бь-то? Полис руки карте. Шрт, шорт. Пока на расслабоне, на чиле. Бьяй ты туда закинул, блядь, дебил? Ой, боже, блядь. Зелный бль. Если ты возьмешь этот раунд. Это будет чудо. Ой, закинул знаю, что пачку, ты, что Я Я буду, буду, закинул. Что, как он это выигрывает? Это не должно блин. было выигрываться вообще. ЗАКИНУЛ! Кай постоят? ты кинул, блин, ну правда, чего мог выйти с смока. Они все Такое дибиль, вот там был очень красным, решил наступить в этот молик. Ну хз, блять, игра как-то идет тоже блять. За КТ блять в одни ворота, я не знаю, ну блять хз. Конечно, игра реально какой-то пиздец. Так понятно. Ну, ну, ну, ну, ну что, блядь, есть Стоит заметить, что каждая Вот 4 игры за сегодня на нас играл, И в каждой кого-либо кикают yeah. Под тобой был под головой, блядь Jungle. Блядь Ну, карта тебе зачем, Дэн? ну ты же видел блядь, его на карте, он сосветился. А что ты че ты делаешь на туре, уходить. Дэн? сайт все, вся инфа есть теперь. Сейчас он А дефолт потому что блядь, Дэн, Серьезно, у тебя вся инфа есть! Один КТ-шоу, второй плейн ть, значит он в default. Вс, не надо чекать, ни я му тетрис, ни хуя, блять. Ну бль. Ну, мозги включается. Время. Пришло. Там чека. Ну куда ты смог. Пьяе, ну ты пить, по-моему. Там машину в Вот. Просто Дэн отвернулся зачем-то куда-то, и в этот момент чел уже прошел с балконом и упал в тачку. Короче, я не знаю, он продолжает с проблемой, он не знает, что ему надо сделать, Точнее, у него нет плана того, что он будет делать на выходе на сайт. Ну, типа, тоже такая игра, конечно, типа, из разряда... Когда кикнул кикнули зачем-то своего тиммейта, из-за этого у них все идет через заднее... Я стараюсь. Yeah. Да, игра, конечно, наверное, у тебя прям... Какой-то, я не знаю, сонный, что ли там, блин. Это в том числе. Ну что делать, если я вчера вернулся в эти часы ночи? Понимаю.